215-летие Ботанического сада Казанского федерального университета. В честь юбилея в ВУЗе прошло открытие научного семинара. Ботанический сад повторил весь исторический период или процесс, который... Проходил наш в разные периоды с собственным развитием. Новые технологии подземного облагораживания нефти. Какие цели и задачи ставят ученые Казанского федерального университета? Полученные технологии, по крайней мере, могут быть использованы для значит, залежей тяжелых витаминозных нефтей в карбонатных коллекторах. Объединенные Арабские Эмираты выступили против плана «Обег плюс» по добыче нефти. Почему поставка сырья находится под строгим контролем? Действия в одностороннем порядке они способствуют дестабилизации мирового нефтяного рынка, а это невыгодно ни одной стране. Всем привет! В эфире Универньюз а в студии Диана Желенкова. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Президиума Академии наук Республики Татарстан.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 Победители и призеры Всероссийских Олимпиад, а также поступившие в этом году в Казанский федеральный университет 100-бальники, получат единовременную стипендию в размере 80 или 100 тысяч рублей. Напомним, что в прошлом году стипендию 100-бальник получили 34 победителя и призеры Олимпиад и 161 100-бальник.